Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Я продолжаю играть на фейке. Забираем 10 И сегодня по идее я должен пройти еще раз зомбаков этих пылающих. Сомбы... У меня было три кувалды на якудзу как раз таки. Я не знаю, есть смысл проходить или нет Зомб... зомбаков. Ну, думаю, пройти-то можно. Третий раз. тоже нужно, я бы сказал. Мне бы еще, вот смотрите, пройти фермера, потому что за него дают арбалет, вот этот, очень неплохо. Мне как раз нужно арбалет будет еще. Ну ладно, все-таки я этот зомби прохожу, сегодня еще раз, третий раз. <как> так. Достижение осталось. Заставить метеориты попасть на зомби в 8 раз. Но, знаете... Тяжелое достижение, тяжелое на самом деле достижение, потому что. Потому что это очень долго делать. Мне придется карту ждать до конца, пока металит разрушит ее. Хотя, в принципе, можно пройти. Давайте попробуем пройти, в принципе, что я теряю это? Ничего не теряю. Ну да, в принципе, можно пройти сейчас я. Давайте пройдем. Так, смотрим, как там. Хреново попали. Так. Так, давайте-ка сейчас попытаюсь встать наверх к этому дауну. Так. Не, херня, херня. Херня, ребята. Не так начинаю. Неправильно начинаю. Так, берем сейчас сразу и встаем к этому. Начинаем пока что бить этого. Чтобы метеориты попали в него прямо. Так. Встаем как-то вот так, вот надеюсь, сейчас в меня полетят. Нет, не в меня, ну хорошо, что они в меня. Я, в принципе, знаю тактику, ребята, знаю тактику, как уже надо вставать к ним, короче, и тогда метеориты будут падать на меня и как раз-таки за... зауронят этого дауна. Ну вот, смотрите, как не повезло мне. Смотрите, какое невезение. Тупо невезение, и все Он попал в меня, это очень плохо. Метеориты 8 раз заставить попасть, ну, сложно, ребята, сложно, реально. Очень сложно. Так. Сейчас я заберусь туда, на эту эту мышь. Отлично. Так. И будем пока что... Ну, думаю, с ружьица мы можем так бить, да? С ружьица, так потихонечку, потихонечку будем пить. Сейчас смотрим. Отлично. Одно, короче, из восьми. Пиздец просто. Ебать урон, конечно, огромный сносит. Я, конечно, поражаюсь. Так, сейчас, ребята, у меня, в принципе, есть регенерация маленькая, вот такая-то, 5 хп. Встаю к этому теперь. Сейчас смотрим, как витариды падают, падают. Пожалуйста, падайте. Нет, они не падают. Ой, это этот зомбар, да? Он пытается атаковать базукой. Не попал. Так, ну в принципе сейчас будем бить этого туда. Если нет, то нет, ребята. Все, я решил как бы. Два, короче, из восьми сейчас. А, теперь мы должны как-то... Что? Мы должны сейчас как-то бить 300 хп этих. Ну, в принципе, достижение реальное, ребята. Достижение реальное. Два из восьми я уже выполнил. То есть, два раза метеорит попал. боков. Осталось 6 раз попасть. Но у меня хп-то очень мало уже остается просто я хуier. Так, сейчас я как делаю? Сейчас тупо его... Чуть надо откинуть туда. Блять, не успеваю, ребят, нихуя, не успеваю. Берем музишечку. Чуть его туда откидываем под вынос немножко вот так вот. Да, да, под вынос вот так вот. И теперь надо ждать. ждать, сейчас чего взять. Давай, давай, давай. Ну, метеорит должен попасть сам, ребята. Сам метеорит полностью должен попасть. Не осколки, а именно метеорит должен попасть с него. Так, сейчас я под него тупо прокопаю, тупо под него. Посмотрим, как он сработает в достижении. Так, лет, продолжаем, меня просто отвлекли тут немножко. Так, что мы делаем, мы просто ждем, ждем, пока Метеориты попадут в этого дебила. Потому что я стою под ним как раз. Смотрим, как там получится. Ну, так почти, почти получилось. Печально, что не получается у меня. Сейчас будет уронить да ну хорошо с ней уронит пока что о спасибо братан спасибо сейчас сейчас сейчас сейчас немножко соблюсь сюда так хочу давай да пожалуйста пожалуйста не хотят метеориты падать о блок разрушился ебись регенчик пошел регенчик это хорошо так Сейчас, сейчас, сейчас... Ну, блядь, ну, пожалуйста. Заебал, реально, пацан. Заебал. Сейчас... Сейчас он будет у меня стреляшка бить, да? Нет, не бьет. Я думаю, короче, сейчас ждать карту тупо долго. Долго-долго и долго, упорно, пока метеорита останутся... Ой, метеорита с брокерскими с карты, короче, они будут чаще попадать в них, да? Я думаю, вот как это сделать. Да я одного убью сейчас все. Одного кого-нибудь убью. Например, этого звокана. Убью. Тупо три видео у меня про звоковка одни. Я заебался. <смех> Что-то нихуя не получается, честно. Если нет, то нет, все, я уже решил. Если нет, то нет. А, так он... Он убил гробика этот. Я он не воскресился. Странно. А, он же пил сам себя. Туда хорошо. Теперь ладно, сейчас теперь ждем. Карту. Долго и упорно ждем. Да, что-то вообще ни о чем. Они шходят. Два раза подряд все. Что-то вот странно, ребята, происходит. Они же ходят... А, нет, не-не. Что-то казалось мне. Думал, то, что они три, три раза ходят. Они а один раз ходят всего лишь. Ебать, еще утопили миссари Я Яху еще утопили. Два из вас только всего. Пиздец, не пройду, ребята. Не пройду достижения. Ну и хербы с ним, короче. Хер бы с ним. Сейчас Посмотрим что как там пойдет игра Не хотят, не хотят вообще А, утопился все-таки, утопился Ну, похуй, это хорошо, думаю С одной стороны Так давайте просто сейчас делать ямочку Просто фугасочку, и все Нахуй я это делаю, ребята. Я тупо сейчас время ну и всё. Надо было пройти и все, блять. Бесполезно вообще, бесполезно. Так. Теперь. Просто скину его вниз и всё. Заебался уже. Ну, давай, скидывайся. Козлина. Заебал, а. Как же долго, ребята. Они вообще куда-то падают, вообще куда-то... Справа где-то метелят эти, блядь. То слева, то справа, блядь. Никогда в центр не, не летят уже. Так, как мне его сейчас тут скинуть? Визишкой? Да неужели, блядь, скинул? Бум, прям в него. Пожалуйста, в него лети. Заебал, реально уже. Педрил, блядь. Так. Вот, да, хп. Ай, э, пиздец, короче. Какой-то. О, топился. Неужели? Сейчас еще проебу, ребята. Прикиньте, проебу. Да, хуею. Косой, косой. Косой зомбачок у нас. Все, заебись добил. Остался последний. Ну, последний, самое. О, три раза из восьми, блять. Три из восьми, я хуею. Кстати, есть идея. Есть идея, ребята. Есть очень хорошая идея. Если я доберусь туда как раз. Только нужно успеть. Так. Так. Блять, лагает. Сука, какие лаги, блядь. Так сварочку берем. Сейчас попытаюсь короче. но не пройду. Мне так кажется, почему-то. Почти четыре было. Прикиньте, почти 4 Так, так, так. Ну конечно, блять, конечно. Вы хули думали. Ебать. Смотрите, что происходит. Тупо какая-то хуйня происходит. Смотрите, сейчас меня зауронит. Козёл. морозит. Плохо, шанс еще есть. Утопили давно. Утопили давно. Не бей, пожалуйста. Ну что мне сейчас делать? Тупо, мне жалко, как сейчас сырает метеориты. Неплохо сру. <связывая> Ладно, прошел, ребята. Прошел этого босса, блять, третий раз. Три кувалды получил. Достижение два выполнил, в принципе. Третий не смогу пока что рано. Третий пока что рано. У меня сейчас метеориты, кувалды, коктейльчики дают. И ресурсы на стену. Неплохо, все. Сейчас у меня есть 14600 вкус. Как-то надо получить сегодня ранец. Каким боком я это сделал, я пока не знаю. Супер боссы Плюс 160 дают. Викинги там. Можно пройти, кстати, самое пекло. Можно пройти горячо. Самое пекло пройдем? кто самая так, давайте подумаем 160 плюс остается еще две миссии получается у меня сейчас 260 фуз будет, если я выиграю супербоссов с первого раза 14600 плюс 160 ой, 260 Получается, ну, 14800 где-то, там, да? 800-900, да. Почти, короче, меня не хватает на ранее сегодня. Не куплю сегодня ранее, наверное, скорее всего. Ладно, не будем боссов проходить. Давайте вот что, поиграем на вот этой вот двое наемников. А вдруг... <соединяяя> так. Создать команду. А теперь команду выбираем, да. Так, этот чего у нас? ложка, бункер, якорь. Этот кто? Поджиг... Подра... Поджигатель. Так, берем зомбака сразу же, потому что он будет лидером, у меня как бы лидер, да? Зомбак только такой есть, да? У него какой арсенал? Ну, в принципе, неплохой арсенал у него. Выбрать. Этого чувака берем, потому что у него хороший тоже арсенал такой неплохой. Так, и кого тут еще можно? Чтобы на урон быстренько ебашить. И этого берем. В принципе, неплохо. Сохранить. Теперь он бой. Будем пробовать, ребят, играть. Я еще не играл на ставке, как бы. Ну, я один раз играл, выиграл, в принципе. Но на фейк я еще не играл ни разу. Насколько вы поняли. Берет он ложку, у меня сейчас будет уронить, да? Какой зомбак, да, у меня? На самом деле прикольная ставочка, мне нравится, ребята. Я уже играл п -п -п попробовал, так неплохо так получается. Ой, зомбак, что у меня есть? Что, у меня только овца есть, чтобы зауронить? Овца. Есть экстренные, но что мне толку от этого? Я Сейчас я буду бить. Наверное, Виктора. Ой, Виктора, блядь. Виктор, сука. где я видел Виктора, блядь? Авиатор, блядь. Виктора, блядь. Виктор, блядь. Авиатора. Так, ну что мы делаем? Мы сейчас тупо ждем карту. Пожалуйста. Так, она уже уходит под воду или нет? Хм. А, она уже уходит под воду, отлично. Так, что он пытается сделать? Бункералом, да? Вот, спасибо, чувак, спасибо. Благодарю тебя. За проход. Проход открыл хороший. Так, ходит котеечка мой. И надо как-то его утопить. Как его утопить можно? Думаю, с базуки можно утопить его спокойно. Сейчас делаем прыжок двойной. И будем топить его с базуки вниз. Ну, почти, почти, я пытался. Видели, как четко получилось? Почти что утопил, блядь авиатора, так сыграем три миссии вот эти вот как раз таки ну три боя этих таких вот потому что там там три боя всего надо сыграть ну в принципе наверное подождем еще миссии сегодня и пройдем миссии и куплю ранчик сегодня уже блять чтобы блядь, не мозги не ебать больше сейчас, с этим ранком так нихуячик у меня зауронил сука так как мне сейчас утопить этого так, аптечку дали. Аптечку мы не будем брать просто. Нужно быстрее вынести. Так, как мне вынести его? Как мне вынести? У меня есть ружье, какое-нибудь Там есть. У меня арбуз есть даже. У меня есть арбуз, ребята. Но... Так, пять секунд. Ёбаный стыд, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Сука. Арбуз ссрал. Пиздец просто. Ну да, скорее всего я тут в сыру, ребята, блять, еще могу срать. Следопыт атакер или бронер, не знаю. Он на атакер, ну как, больше атак, чем броню него, вот у этих, блять. А бронер у меня. О, ты косой, чувак, спасибо за ход такой, подаренный мне. То есть, считаем пропустил ход один, да? Сейчас его утоплю. Да? С чего можно утопить его? Нет, это вот оппонент, что это Плюс С чего я утоплю его? Хм. Тупо, не чем, Тупо не с чего. Тупо не с чего утопить, блядь, блядь. Даже ружья нет обычного, сука. Я хуею просто. Не с чего утопить, блядь. О, может он не залетит сюда? Слышите? Ебать он лох. Ебать он лох, сука. Вы это видели, блядь? Я хуею. Как может быть таким нубом просто? Я просто в шоке, ребята. Сейчас я это скину вниз туда. Драконом не смог залететь сюда на эту пальму, на эту, блядь. Я хуею, реально. Сука. <п artistic voice> я и сам ничего не успел сделать. Очень мало времени, ребят, очень мало времени, 20 секунд дается заход. Минус один я дал все-таки, ну ладно. Сейчас этот ходит, да? Потом поет у меня кто? Он тупо не знает, что делать, ребят. Тупо не знает не знает, что делать. Сейчас карту уйдет, блять, и все, я выиграю. У меня стрипс стоит. Так, как мне сейчас делать? сделать дырку такую, чтобы, блять? Его вынести да. А, я думаю, вакуумку пропустить, да? Давай, давай, давай! Цепляйся. Ну и сюда его хотя бы испустил немножко. Он зайчик, как бы он ему как бы легче забираться наверх, если что. Он может как бы наверх забраться еще. Нахуй я так сделал, ребята? Я не знаю, какой-то бред они ставка. Не, ну прикольно на самом деле ставочка, но какая-то реально бредовая немшка. Что он будет делать? УЗИшка. Это плохо, ребят, это очень плохо. Это реально фейл просто. О боже. Я сейчас У меня сварка есть. Что я сделаю сварочкой? Мне сейчас тупо надо наверх забраться. Ну хотя бы так получилось, ребята. Ходит следопыт как раз сейчас. этот. Как мне сейчас выиграть его? У, меня, у него кот, ребята. У него то что кот, он может лазить по стенам. У меня кота утопили. И пиздец мне теперь его. И зайчик у него еще. Ну за... первый же такие хороший, блядь. Зайчик кот. В принципе тут даже аршнал не влияет на что. Может он не заберется никуда. А может и заберется, я хуй знаю. Тупо ему делать неху сейчас. И все. А, пиярку кидает. Ну, кстати, умно, а, умно. Так. А что у меня такое есть? Бля, мне ничего нет. У меня только есть заморозка, ребята. Ну и толку я заморозку кинул эту, а то, блядь, толк, покажите мне. Толк вообще ноль. Чувак, спускайся ко мне, пожалуйста, спускайся, блядь. Я, я тебя базар, спускайся. О, молодец, о молодец, о красавчик. Я кота утоплю, и всё, и пиздец будьте. Реально пиздец. Он пошел 5 хп забирать. Он дебил. У него время осталось мало очень. Он не успеет, он нихуя не успеет сейчас сделать. Я охуею. Чувак, ты лоханулся сейчас реально жестоко. Вообще сейчас в свет из этого хода, блин. Дебил, блин, пошёл. Встал под вынос, чувак. Молодец просто, красавчик. У меня еще, блин, даже луч есть. я вынесу. давай давай давай давай давай давай Ебать. Ну почти, сука. Как я его добью сейчас? Никак, ребята, не добить его. Не успели просто ничего. Не знаю, чем бить даже. Есть у меня какой-нибудь авиаудар там? Но я думаю, ты назад не заберешься, уж точно. Это фейл, ребят, это реально фейл. Чем можно вытопить его? Есть связка динамитов. Ага. Ты еще заберись, тут теперь. Сейчас просто сварочка повысится, все. Очень важный перс, ребята, нет. Я не вынес его, у меня вынесет сейчас легко, блядь. И все, пиздец, мне будет. Братан, только не забирайся никуда, пожалуйста, не забирайся. Стой там. Чувак, пожалуйста, стой там. Балка попалась. Балка это хуво, на самом деле. У меня сейчас выиграет, ребята. У меня сейчас может выиграть на урон просто. Только не топи, пожалуйста, только не топи. Блять, урод, сука. Моральный урод. Надо вынос дать, надо выносдать. О боже мой. Как я вынос дам? Никак. вот тупо нечем бить. Сейчас я ему просто путь сломаю. Чтобы не приходил сюда никак. Сейчас карты. Там плечка лежит. плечка лежит это хуево, ребята. Ой, точнее как хуево. На ну, далеко лежит просто очень далеко. Если бы она лежала внизу, где там, да, понятное, другое дело, да. Так вот она лежит это сука. Снайпер, колох Не добьешь, чувак, не добьешь, отвечаю. Нечем добивать ему. Сейчас поиграемся с базулей чуть. Ебать, один хп, ребята, один хп, сука. Я хуею, один хп у меня. Прикиньте еще выиграю, ребят. Я буду, я просто в шоке буду, если выиграю еще. Ему тупо нечем бить меня и все. Он тупо не знает, как добить меня. Смотрите, прыгающая граната уже пошла. Ой. Один хп. Я вахуй, блять. Это бой. А как мне забраться наверх? Думаю, вот так вот. Немножко. Братанчик, ты не заберешься никак ко мне. Она сварочка чуть, чуть. Пиздец. Фух. Надо как-то отсюда вылазить, что ли. Сейчас я просто сварочку. А у него нет нету беда архива, их больше. тихо тихо тихо тихо тихо тихо Я хуй, ничего ничего утопится сам. Пиздец, это, это, это бой, ребят. Это реально бой. Ударный просто. Просто ару. Просто я ару. В голосину. И что он сделает? Он ничего не сделает, тоже мне. Он не сможет сделать ничего просто. Тупо не сможет. Нечем бить, чувак. Нечем бить, признайся ты. Протан, сдайся, пожалуйста, сдайся. Не пать, я ару просто. Просто в голос, ару. У него один ход остался последний. Но чем ты добьешься? Ничем не добьешь. Нечем бить! Один ХП, нечем бить! Лох, лох, лох. <с> блядь, вот это бой, сука. Это бой, реально. <с> Пиздец. Тупо они все вот, утонули сами, блядь. Один ХП, сука. <с> О боже. Балку поставил. Балку, чтобы не утомить, типа, да? а, -а, -а вот это, блядь, ход. Но ты мог поставить по-другому балку. Сука, у меня же шанс еще проиграть есть, блядь. Я пиздец, я не знаю, как... Тащи тебя, как он тупо сейчас сделал нормальный ход, такой. как не утопить его? Я... Да никак не опишу, блядь. наверх забраться чем выше тем лучше заберусь так у него балка одна осталась да пытайся пытайся чё? пытайся братан попытка а не пытка пиздец просто пиздец кому я только что чуть не всрал 64 рейтинга блять, на стену сука нет на стену кое на стену а давайте еще один бой сыграем, в принципе, тут мне понравилось. Э, давайте в бой. Это ставки, блядь. Вот это ставки, ребята. Тупо все тонут, блядь. Никакого урона? Тупо все тонут, блядь. Так, сейчас просто этого будем пить, и все. Как мы убить его? Просто заморожил его, наверное, да? На хули. Тупо ждем карты и все. Они просто внизу стоят, просто им, им трудно очень будет выбраться оттуда. Они внизу, поэтому я выиграю их. Переход дать? Ну переход, ладно. Хорошо, что переход дает Ах, охранник стоит. Нет ну, этот охранник мне. И травят меня просто, просто травят. Ну, неплохой ход такой делает чувак, неплохой. Так, берем сейчас. Ящик в дали. И уходим сюда наверх ну, тут на 500 процентов ребят потому что тут противники внизу стоят они сами сдохнут так а мне интересно какую я получу награду за прохождение ебать это урон Это урон реально был хороший Надо быстрее отбивать этого дауна. Чтобы только мне не добил просто это. Я боюсь, что с меня добьет еще, блядь, пиздец будет тогда. А у него тупо демон стоит внизу, просто он не заберется никак. Наверх. Веревка есть. Веревка есть, сука. Обидно. Последняя, надеюсь. Вроде последняя, чувак. Пиздец, обидно. Утопись нахуй, пожалуйста, утопись, пожалуйста, чувак. Хотя, в принципе, здесь можно его вынести сейчас. Ай, блядь. Блядинушки. Как его вынести сейчас можно будет? Я не знаю. Сначала я убью этого подвигателя, а потом как-то надо выносить будет этого чувака. Я думал, сварочкой, но там сварочкой, блять, уже не вынесешь. Я к нему не заберусь просто туда уже. Никак. Без веревки-то никак не добраться. Есть тексты, но... Какова вероятность того, что меня... Туда телепортируют тексты, туда к нему? Нулевая. О, красавчик! Помог! Реально помог. Теперь можно спокойно спускаться туда к нему, и всё. Утопись, пожалуйста, утопись, чувак, утопись. Утопись. Все, братан, ты просрал. У меня с сварочкой, Сварочка, блядь, отлично подходит для вынос. Так, берем вот так вот и все. Давай, давай, давай. Пизду отсюда, нахуй. Ну, похуй, похуй, все тут уже не заберешься никак. У него ведь три веревки. Он тратил, да? Значит, у него ноль, что иди веревок. Тупо я его скинул вниз и все. Может, порты у него есть какие-нибудь там. Порты это будут порты будут то Ну, вообще лох. Он застрял там, походу. Там застрял, ребята. Тупая ру. Еще один бой сыграем, в принципе, и все. Но это лучше, чем в миссии, да? Это лучше, реально, чем в миссии. Серьезно, ребята, серьезно. Мне нравится. Так, сейчас, в принципе, нихуя у него команда какая. как мне можно будет зауронить их? Думаю, просто сейчас утопить их. Я сейчас просто кино арбуз. У меня просто времени есть, нихуя нету. Тупо арбузки, да, вот так. Я отхожу вниз. Не вниз, а куда вниз. Бог просто. Что-то лагает, ребята. Что не лагает? Смотрите, а вот тут я могу всрать. Тут я вижу, что там какой-то чувак. Наверху стоит. У меня в принципе котейка есть. С помощью кота берусь наверх и. Он очень быстро собираться наверх и сразу там оставаться что он помогает мне рушить арбузом порт тратит что хочешь сделать я не помню. что ты хочешь сделать чувак о помогает бля долгий бой будет наверное ребят Долги, поверьте мне очень долгий и нудный бой мне так кажется сейчас полкарта уйдет по воду блять пока мы выйдем его блять блять просто бой я реально орл просто так ну тут в принципе остаюсь наверх поднимаюсь вот так все Котейка тащит Котеечка реально тащит ребята а, так ебать не солнце короче печет спину блять Ебать, на улице погода. А это видео спешу, блядь. Задрот, блядь, я ебучий Так. О, молодец. Красавчик, Все, я тут выиграл, ребята. на код закачивается, все Что ты делаешь, чувак? Что ты делаешь? У меня есть кантишок у меня. Что сделать, по-моему? Сморозить нужно. Сморозить все. Почему бы вот так не сделать? Он он лох просто. Зачем он спускался вниз туда, ко мне? Он мог остаться там наверху и так может выиграл бы еще. А так у меня сейчас код забрался сюда. Теперь он точно не выиграет никак. У меня кот выживет, а остальные все, блядь, потонут у него. А, он порт. Он еще ход срыт. Так, ну-ка пиздуйка как Обратно. Братан. О, заебись, прям ямочку твоя. Идро это уберем. Так, сейчас просто ждем, пока там добьют, там вода утонет и все. Ну, в принципе, легкая такая ставочка. Интересная, главное, и легкая. Мне нравится, ребята. Советую вам поиграть на ней. Сейчас прикольно тут я играю на фейке такой. Весело мне реально сейчас. Тупо, блядь, карта тонет и все, блядь, все тонут. Так, что можно сделать? В принципе, этим перцем ничего не сделаешь особо такого важного. Просто сейчас, короче, солью, вот. О, можно, в принципе, встукинуть всю горячую. О, вот так. Сейчас кто ходит? Сейчас ходит мой робот. У него тоже робот, кстати, есть. У него вот сам перц такой хороший, этот вот он стоит хорошо очень там. Безопаски пока что. Экстренный, Ебать повезло. Сука, наверх прям. Ебать повезло, чуваки. Прям наверх. Закпшило его. Так, как можно его оттуда скинуть? Надо придумать, как можно его оттуда скинуть. Так, в принципе, ковровые могут спасти. Давай, давай, все. Ибо нехуй, блять. Ибо нехуй, братан сейчас ходит сейчас ходит буль бульдозер бульдозер ну и название конечно при придумали бубенчик бульдозер холод блять все чувак пицера отвечает ты всрал. так осталось добить этого холода как так как я не знаю пока что как я набью его так, нет, пока что я сейчас буду этих добивать. Хотя ладно, не буду. Лучше холод добить. Сейчас спускаюсь с котейки своим, буду бить на урон быстрее. Быстрее на урон набью, быстрее выиграю, короче, так как как-то вот так вот будет. И получаем награду. В принципе, сегодня видос такой получился очень хороший. Потому что я играл уже не миссии, а играл уже на, на этой ставочке. Прикольно. Что-то я раньше не подумал об этом, ребята, мне не говорили кто-то с тобой. Я забыл просто про эту ставку. Войны наемников. Ну, в принципе, неплохо. Ставочка нравится реально. А, так, как мне можно добить его будет? Про Крейпушка может вынести его вообще? Да, что-то там стоит так хуёво, блядь. Прямо под вынос чувак. Ой, лагает, лагает, лагает. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Все заебись. Отлично, ребята, три из трех. Затащился таким. На нахуй. Отличный боец, что там написано? Отлично боец, ты круто. Рулил наемниками. теперь смело забирай награду. Четыре подарка. 140 кус. Три батарейки. 35 опыта ну похуй ладно О, три, три миссии 140 вкус нормально так батарейки всякие там камень и опыт дали у нас еще одну а все уже нельзя okay. ну, у меня осталось четыре миссии сыграть чтобы получить уже ранец ребята я не знаю наверное я вечером сыграю еще четыре миссии или потом нахуй знаю короче. давайте всем пока